Всем привет, с вами Айдар Усманов, и на ближайшие 10 минут я буду вашим гидом в свежих новостях. Давайте же узнаем, о чем мы поговорим сегодня. Физики Казанского Федерального продолжают покорять рейтинги. Что будет дальше? Химия, соединение, включения будет понятно каждому. Просто о сложном Константин Сонин рассказал, кому выгодно аукционы целью более активного привлечения специалистов к проблемам развития нанотехнологий в России, на площадке Казанского университета стартовала научно-практическая конференция по вопросам физики электриков. Ответы на какие вопросы ищут ученые физики на базе КФУ расскажет Аделя Шамилова. 21-я всероссийская конференция по физике электриков стартовала в КСК КФУ УНИКС 26 июня. На самом деле, тема исследования электриков. Напрямую связано с исследованием фазовых переходов, а с фазовым переходом мы с вами сталкиваемся, когда вода замерзает на улице, когда вода превращается в пар и много-много-много где. Ответы на самые волнующие вопросы в исследованиях физики сигнета электриков искали на площадке приглашенные специалисты, студенты, аспиранты и ученые Казанского федерального университета. То, что российские физики. И раньше внесли очень большой вклад в развитие этой области знаний и по сей день сохраняет лидирующие позиции в этой области физики. Выступающими специалистами были озвучены научные доклады по последним достижениям в области физики сигнета электриков. Большая подготовительная работа программного комитета позволила сформировать сбалансированную программу конференции, отражающую результаты как фундаментальных теоретических и экспериментальных исследований, так и прикладных разработок. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. В Казанском федеральном стартовал семинар по химии соединения включения. Гостями конференции стали ученые из разных стран мира. Все подробности смотрим далее. В императорском зале Казанского Федерального состоялось торжественное открытие пленарное заседание 16-го международного семинара по химии и соединения включения». Это одна из областей современной супрамолекулярной химии, которая сейчас активно развивается в Казанском университете. Признание наших заслуг Казанской химической школы, это и признание Казанского федерального университета, это, и, конечно, имидж нашей республики, нашего университета. Поскольку Казань является одним из общепринятых мировых центров в области супрамолекулярной химии, поэтому в этом году конференцию решили провести именно здесь. Вся конференция проходит на английском языке, поэтому студенты, которые здесь присутствуют, должны обладать не только знаниями в области химии, но и хорошо владеть языком. В современной науке невозможно заниматься наукой, не зная английского языка, а также и в химии. Если вы свободно не владеете языком, то делать в настоящей науке вам нечего. Вот, поэтому студенты, которые имеют на сегодняшний день возможность посетить эту конференцию, они, конечно же, могут, с одной стороны, подтянуть и знания в области современной органической и супермокулярной химии, с другой стороны, они и немножечко подтянут свои значит, познания в области английского языка. В конференции принимают участие ученые из различных стран мира, из Польши, Франции, Германии, Китая, Африки и других. На научном семинаре обсуждаются самые последние достижения в области соединения-включения. Конференция включает в себя как доклады приглашенных профессоров, так и выступления молодых ученых Казанского федерального. Анна Глазунова, Леонард давлетьяров Универ -Ньюз. Казанский федеральный университет вошел в топ-300 лучших вузов мира по данным Рейтика QS в направлении физикой и астрономии. О том, как Институт физики удалось занять подобную позицию, ты узнаешь в сюжете Дианы Шиловой. 8 июня журнал QS опубликовал ежегодный рейтинг лучших университетов мира и впервые КФУ продвинулся сразу на 100 пунктов. Попал в 8 предметных рейтингов QS, заняв там сильные позиции. Стоит отметить, что российские вузы в этом направлении предметных рейтингов присутствуют только второй год подряд. В предметный рейтинг попала физика и астрономия, которая заняла позицию с 351 по 400 место. Рейтинг складывается из трех основных составляющих. Это академическая репутация, репутация работодателей и цитирование на одну публикацию. Из этих критериев и складывается единая оценка ВУЗа, который составляет данный рейтинг. Рейтинг КУЭС влияет также академическая репутация работодатель. То есть не все, но академическая репутация это прежде всего как нас знают. Это опять-таки статьи, это выступления на конференциях. И это прежде всего задача для того, чтобы мы публиковали наши результаты в журналах, то, что называется КУ-1 или, или, или первого топ-квартили. Вот это как бы, задача. Количество публикаций Института физики 2013 года возросло в два раза. В этом году, вот на данный момент, по, по данным библиотеки, сотрудниками Института физики значит, 495 статей за 16 год. То есть вот мы больше, чем в два раза, ну примерно в два раза, да, мы, значит, за 2014, 2015, 2016 год увеличили число публикаций. Наличие нашего телескопа и установленного в хорошую, вместе с хорошим астроклиматом привели к тому, что у нас, Маршит Олег Сюняев, наш выдающийся астрофизик российский, с мировым именем, привлек к задачам участия в международных проектах орбитальных обсерваторий. Несколько работ, которые обобщают результаты ну, не только нашей группы, но и других групп. И в частности, результаты нашей группы вошли в так называемый каталог, каталог скоплений галактик спутника Планк. И вот эти работы оказались очень цитируемыми, их продолжают цитировать во всем мире. Стоит отметить, что в 2018 году ученые Института физики примут участие в наземном наблюдении за спутником. Спутник э, спектр Генгамма, будет запущен в 2018 году, в сентябре. Как раз его задача будет сканировать все небо. В течение четырех лет будет сделано 8 сканов по полгода, скан всего неба. Там будет установлены две рентгеновские обсерватории, но э, по своим вот возможностям наш телескоп Казанского университета, наверное, является самым оптимальным для решения этой задачи. И мы сейчас готовим молодые кадры, потому что там будет огромный поток данных, из Рентгеновской области идти, и надо будет успевать его обрабатывать. Институт физики Казанского федерального активно сотрудничает не только с институтами внутри ВУЗа, но и с компаниями, для которых они проводят исследования. Что Наши вот, ну, коллеги э, из института занимаются, скажем, непосредственно с институтом фундаментальной медицины. И э, здесь ну, сказать, это нормально, это надо делать, в сотрудничестве надо работать. И, и вот всегда найти вот этот баланс, свое предметный рейтинг физика астрономия работать с кем-то и плюс прикладные исследования вот это вот, очень тяжело найти вот этот вот правильный баланс который должен быть у нас в данный момент одна из самых главных задач как правильно вот в имеющихся условиях того что вот мы рядом имеем то что мы имеем сейчас правильно найти все вот направления в которых мы должны работать по всем вот этим вот направлениям Диана Шилова, Роман Самарин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Институте управления экономики и финансов КФУ прошла лекция профессора Чикасского университета Константина Сонина. Он затронул тему аукционов. Об интересных моментах расскажем в нашем сюжете. Одной из форм торговой деятельности является участие предприятий в проведении торгов, которое проводится в виде аукционов или конкурсов, где мы чаще всего с ними встречаемся и какие виды бывают. Об этом не только рассказал российский экономист, профессор Чигахского университета и Высшей школы экономики Константин Сонин. Лекция прошла для преподавателей и магистрантов Института управления экономикой и финансов КФУ. для любого аукциона важно, это сколько мы продаем объектов, потому что, конечно, если мы, например, что-то... Приватизируем, Мы можем продать как один объект, а можем продать как маленькие пакеты акций, когда мы продаем как много объектов. А, когда мы продаем дополнительные билеты на авиарейс, это а, тоже много объектов. И важно, каким образом мы проводим эту акцию. Константин Сонин привел в пример рекламу в интернете. Что интересно, профессор отметил, что один клик приносит Google 935 долларов – но что людей заставляет переходить на порой заманчивые предложения? Дело в том, что выделены самые популярные и дорогие слова, как в американских поисковиках, так и в русских. Догадаться, значит, одно из самых дорогих слов в контекстной рекламе Google по-английски это слово «мезофалион». Что? Вот что? Болизм? Да, это, это тяжелое заболевание. Тарак связан который возникает, если вы много времени работали в помещении с азбеском. Почему, как бы, почему это может быть, может быть важно? Потому что нормальный человек это слово вызывает вот такую реакцию. Те словосочетания, на которые самая дорогая контекстная реклама. Какие юристы? Нет, да, нет, да, это в основном юридические конторы. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Вот и подошел к концу наш эфир. Всем отличного настроения, до новых встреч!